так перекрестим перекрестим блять я же готовился они они, мама я учил мариван я честно учил вот это поворот здравствуйте уважаемые пробуем новую концепцию так чисто от них делать скорее всего рубрика будет не и так как я не техноблогер не лютый обзорщик мое это бутылочки алкогольные к ним мы вернемся чуть позже пока что без них поработаем и сковородочки кулинарная тематика будет чуть позже так что пока это все ждет своей участи поэтому посылочку из китая откроем так что подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео если это видео наберет 10 тысяч дизлайков я раздолбаю камеру и удалю канал так что ставьте дизлайки не хотите чтоб раздолбал камеру Ставьте лайки, чешите яйки. Поехали. Посылка из Китая. Сейчас будем раскрывать. Все, мы готовы. Фух, ловите коронавирус, ребята. Безопасная упаковка. Красавцы совершенно недавно начали выпускать безопасные упаковки. На кого я обманываю? Не живет он больше двух суток ни организма. Скорее всего, я заражусь лишь только в том случае, если его 16 дней, а именно 16 дней он ехал до наших лебедей. Если его эти 16 суток везли из китайцев в китайца, передавая его, то тогда коронавирус мог попасть. Так что, бык, расслабься, все в порядке. Удобная упаковочка, ребятушки-красавчики. Приехал Redmi 8 с максимальной комплектацией. Алиэкспресса. Ссылочку на продавца я тоже оставлю. За 16 дней цена на него изменилась на 160 рублей. Телефон. Redmi AirDots и защитное стекло. Стекло. Ну, такое себе. Не особо стекло. Он больше пластмасса. Хрен с ним. И так стоит. Овер нифига. Redmi 8 у за Black 3.32. ВЗУ, ПЗУ. И больше на упаковке никакой четкой информации нет. Скрываемся. Та-ра-та-та-та-та-тай-дай, дай та та та, -та дай европейская зарядочка, что говорит, 2 ампера, два ампера это быстро, проводочек, USB Type-C, И... о, даже нестандартные 15 сантиметров, шутки про 15 сантиметров в комментариях, ждем, ну вот это печаль какая-то, печаль, о, отдельная коробочка под педали, а да тут целый трехтомник педалей. Все педали положим. А это не было указано. Походу стандартная тема. Нашлепничек. Все дела. Серьезная тема. Не просто прозрачный. Don't дроп дисплей. Ну естественно, стекло-то у меня нахрена дали, потому и буду дропать. Немножко шутки продропать. Иногда можно подропать. Действительно, почему меня? 12 мегапикселей. Задние. 2 мегапикселя фронталка. Колком шепдрагон. 4, 3, 9. А, сзади у нас информация. микро MicroSD и 2 наносим. Вот так вот он. Глянцевенький. Кстати, не скользкий. Мини-джек снизу. Зарядка снизу. Динамик снизу. Микрофон снизу. Клавиши вправо. Громкость включения-выключения. Ну и слот еще посмотрим. Жирный жир. 2 наносим. И под карту памяти до 512 гигабайт держит. И родной 32. Ну что, заводим Не у 10, мало. 11 хочу. О, сразу русский. Ну что, в общем, вставили сим-карту. Налепили супер нашлеп. Чел, кстати, прикольный. Вот у старого Redmi прозрачная петушня, которая вся задралась, рапалась и удешевила его внешний вид. Теперь он сразу просит задать отпечаток пальцев. Смотрим, как быстро он мой отпечаток пальцев узнает. Все, гасим. Быстро? Не, ну серьезно. Круто? Достойно. Надо проверить яркость. Вот сейчас стоит середина. Мне кажется, серьезно. Серьезно, красиво, вот на максимуме. вот что это? Вот минималки. Яркость. Быстро, быстро бы вылезла верхняя планка. Меня устраивает. Давай попробуем звук. Серьезная организация, да? Это вот на, на максимуме звука. Давай немножко другой формат музыки. Тип, типа рок. На максимальный. А вот он динамик. Ты его слышь? Круто. Короче, со, звука, со звуком разобрались. Батарея, кстати, 5 мАч вывозит. Мы его включили на 67 и гоняем уже все обновления и вся телега, по-моему, полтора часа, так что это норм. Мы тут что-то раскрыли. Оказывается, в чехле мы не сразу видели, что есть опаньки, и есть маленький зашлепыш. Место заряд. Слот прикрывает от проникновения влаги. Вердикт такой. Мобила имеет место быть, и причем очень хорошее место быть. Она имеет нам. Как бы пофигу, мы провели краш-тест по телефону, вот та бабуйня, что шла в комплекте, ну типа защитное стекло, была проверена вот этим ножом во время распаковки, вот примерно вот таким вот есть, тогда в кадр не попало. А какого она еще ожидала краш-теста? Телефон падает примерно с такой же силой удары. Ну то есть ему... Нифига себе, дождь, дождь попер. Мы, кстати, вот он. Закончим эту рубрику ушами, которые шли в комплекте. Весь комплект э, шел э, ко мне из Китая 16 суток. Я заплатил 9034 рубля. Возвращаемся теперь лебедню. Главный, те... главный первый тест. Зацени, какого провода дополнительного нету. То есть вот то, что было с телефоном, черная mm, черное-белое. Я забыл сказать, что вот эта вот петушняша что, что, что шла в комплекте. Она после одного неудачного приема превратилась в какой-то вялуш, вялуш заморыш. Ну, наверное, дело в том, что я старею, эта фигня подстраивается под меня. Так вот, уши они качают я доволен этой телегой я вот в этой комплектации вот эта вся пышня вот тут это круто вот за те деньги которые я отдал это 9 русских тысяч рублей сколько 137 или 135 долларов это вывозит Ты что скажешь? Мне очень нравится я хочу его забрать с собой Тебе. Я хочу забрать его с тобой. Хочу, хочу забрать, хочу забрать эту мобилу. Что будешь делать с Redmi Note 5 вот этим своим раздолбанным? Redmi 8 э, имеет место быть, а вот этот вот собакин имеет место выеживаться. Потому что я хочу, хочу, хочу его! Почему ты хочешь именно его? Потому что он классный! А потому что ты получишь вот этот мой бывший телефон. Нет, я хочу новый твой телефон! Я хочу новый твой телефон! Не отдам! Не отдам я тебе, сука, телефон! Тебе я не отдам! Потому что ты бык, сука! Подпошляйся! Ты бык, я не отдам тебе! Ты бычара подтопленная! Подписались на этот сайт! Быстро! Он реально быстрый! Серый! Это ты медленно. Я могу тискинять! Да, не то И слышу свои розовые мне. Поэтому подписывайтесь на канал. Не делайте канал. Да, это жестко.